Игорь Мерлинком представляет. Так, смотрим, чего они тут наделали. Ага, а это вы. Привет, дорогие друзья. Я тут рассматриваю предзадание номер один, которое вы делали. Ну, что могу сказать? Что молодцы сделали, но далеко не все это задание почему-то сделали. Почему-то не всем оно как-то показалось, что его надо делать. Друзья, вот прямо сейчас выключите это видео и идите делать первое предзадание, а потом включите дальше и посмотрите про второе предзадание, о котором мы поговорим. Что вам надо, дорогие друзья, сделать? Нужно немножко побывать в будущем. Как это вообще осуществить? Возможно ли полеты в будущее? Может быть во сне? Но нет, дорогие друзья. Мы с вами это сделаем прямо сейчас на его. Что такое будущее? Будущее – это то, чего вы хотите, чтобы у вас что-то вот произошло в будущем. Кто-то квартиру, кто-то машину, кто-то хочет куда-то путешествовать, кто-то хочет ничего не делать, получать деньги, кто-то еще. Но у каждого есть нечто, что он хочет через там N лет. И, друзья, вы пришли сюда к нам на марафон, и вам тоже нужно обязательно подумать о том, чего вы хотите. Ну, давайте так, это будет э, то самое второе предзадание. Для чего нужно вообще понимать, чего вы хотите? Ну, как говорил мой наставник, что сегодня с вами происходит то, о чем вы думали вчера, а завтра с вами произойдет то, о чем вы думаете сегодня. И поэтому, дорогие друзья, нужно вам подумать о том, чего вы хотите ну, например, если вы идете в магазин за хлебом, да, или так, за другими напитками, вы заранее понимаете, что вот вам нужен хлеб. Хлеб нужен для чего? Чтобы вы могли там, там его есть с чем-то, с кашей, например, да, или еще для чего-то, или сушить сухарей кому-то. То есть у вас есть определенная цель. Так почему же, дорогие мои друзья, у многих вообще нет цели денежной? ради чего вы этим занимались. Вообще всю жизнь жили, какие-то деньги что-то покупали. То есть может быть прямо сейчас нужно задуматься над тем, а что такое у вас произойдет. Мы это обычно называем точка Б. Точка А это то, что сейчас у вас произошло, а точка Б это то, что вы хотите. Б обычно мы называем это некая сумма, то есть, если сейчас вы зарабатываете там, 30 тысяч рублей в месяц, то точка B, понятно, что было, к чему вы стремитесь, там, там 50 или 100 тысяч, ну, у кого-то 300 тысяч рублей в месяц, у кого-то долларов в день, то есть у всех по-разному. То есть задача не просто подумать, вот хочу 100 миллиардов евро до неба, как некоторые говорят. Не работает это. Нужно просто честно себе признаться, вот чего я хотел бы, вот какая сумма меня грела. То есть определить точку Б. Это очень важно, дорогие друзья, потому что на нашем марафоне вы поймете, как туда попасть, в эту точку. Нормально? А для этого, дорогие друзья, нужно расписать ваши цели. Не просто расписать, вот хочу там 300 тысяч рублей в месяц, а нужно обязательно понимать, для чего вы это для чего вам именно такая сумма, почему 300, почему не 100, оно вот это вот ваше число, которое вы точку Б найдете, оно должно отражать ваше внутреннее состояние, оно должно отражать то, чего вы хотите в материальном мире. Сейчас мы об этом поговорим. Промышление миллионеров, это все понятно, миллиардеров, это все мы потом. Но вот сейчас промышление, например, ну... Грубо говоря, хочу купить машину, которая стоит там миллион триста тысяч. Хорошо, я готов на нее копить там один день. Да? Ну, кому-то один день, кому-то два часа, а кому-то там четыре месяца. То есть здесь не надо там понты такие бросать, что вот я хочу за один день. Законы энергии никто не отменял. Об этом я вам расскажу, то есть денежная энергия, она должна соответствовать тому состоянию, которое у вас есть, и поэтому если у вас там на 3-4 месяца мечта получать в 50 раз больше доходов, чем у вас сейчас есть, то это просто самообман. За 3-4 месяца в два раза вполне нормально решаемые цифры, об этом я вам тоже в марафоне расскажу. Еще очень важный момент, дорогие друзья, что вам надо для себя решить, для чего конкретно вы пришли на наш пятидневный марафон. То есть что в результате вы хотели бы получить. Вот подумайте о том, вот вы вышли из нашего марафона и какой результат вы хотели бы получить. Вот это и будет предзадание. То есть что? Вот зачем вы пришли, как я вам, помните, про магазин рассказывал? Пришли в магазин за хлебом, а сюда для чего вы пришли? Кто-то получить знания, кто-то получить пинок волшебный, кто-то, например, хочет, чтобы получить какие-то инструменты для достижения Вот зачем вы пришли? Что вы хотите получить? Обязательно про это укажите в своих отчетах. Ну и теперь, дорогие друзья, я вам напомню про то, что у нас не просто так марафон, а в нем очень много подарков, призов, и за каждый ваш ответ, за каждую вашу там какую-нибудь лайкнутую точку или клик в вашей мышке ставятся баллы. Вы эти баллы видите, они отражаются, можно посмотреть, зайти и увидеть, кто, кто побеждает. То есть такая онлайн, такая игра у нас идет, и кто победит, получит главный приз. Ссылочка на то, что вы получите, будет под этим видео. Все, дорогие друзья, некогда там э, что-то долго э, рассуждать, иди и делай.